Все нахрен, дорогие друзья, приехали, как говорится, по причине того, что аномальный снегопад. Стоим уже сутки. Ехать невозможно. Пункты обогрева всякая фигня. Скоро у многих автомобилей, если пробка еще на сутки сохранится кончится топливо и люди просто будут замерзать резко наступила зима за последние 30 лет как говорится о, а теперь еще и свет выключили ну и конечно же дом милый дом как говорится. Ехали-ехали на легкой автомобиле из Москвы, в Сочи, и приехали. Россия. <сёк> Щедрая душа. Короче, ребята, <сёк> Мальдивы заканчиваются вот так. Гостиница «Спутник». Все почему? Потому что даже автодор ехать не может. Потому что... <сёк> Показываю... Четверг, 30 марта, все нахрен, дорогие друзья, приехали, как говорится, как говорила моя бабушка, ханам нашему котелку старать не будет никогда, по причине того, что аномальный снегопад, и Каменск-Шахтинск ехать нельзя, все, дорога немая, гололед, резко наступила зима за последние 30 лет. Как говорится, о, а теперь еще и свет выключили. Отвечаю, второй раз, пока я здесь нахожусь за последний час. Нос обгорел вообще вот такой чумазый. Короче, спутник только уже с утра. Машин еще больше. Замело. <как> так, где мой телефон? Зафиксируем, как говорится, <как> полученное время. В этом спутнике мы остановились. Время 7 утра, 31 марта. Вот, логическое завершение всех Мальдив, дорогие друзья. Все отели разобраны, все столовые заполнены. Народу спутник 905 километр. И надо же было именно в тот день, когда мы возвращались из отдыха. Промок. вот вам затор на трассе м4 905 километр 905 километр гостиница спутник все замело аномалия я уже тоже мокрый так, пойдем посмотрим что-то машина уже кто как встал по-другому вариантов сильно мало И покажу вам стоячую трассу м4 дон дорога на море вот она стоит колом стоим уже сутки ехать невозможно пункты обогрева всякая фигня ну на данный момент наш пункт обогрева это только спутник вот она стоячая трасса М4 здесь то как бы в принципе дорога то вон по ту сторону так в обратную сторону никто не едет а мы стоим пробка растянулась уже на 100 километров Вчера было на 50, сегодня уже 100. Можно так немножко прогуляться среди автомобилей. Как говорится, запомните этот момент, как оно было. А ведь у многих уже более 12 часов работают двигатели. Для чего? Для того, чтобы не замерзнуть и обогреваться. Палят топливо. Скоро у многих автомобилей, если пробка еще на сутки сохранится, кончится топливо и... Люди просто будут замерзать. Тут никакой пункт обогрева не поможет, который они организовали. Вижу, с обратной стороны поехал один автомобиль, но это просто выезжают с Глубокого, на котором мы остановились. А так движение там... Хотя, может быть, открыли, надеюсь. А так движения не было. Воронеж-Дербент, Альфа-Дон... В обратную сторону в автомобиле поехали. Надеюсь, что реально открыли трассу. Но не буду загадывать. Посмотрим. М4 дом. Может быть, все-таки открыли. Слава богу. Но только буду уповать, что открыли. Все. Движение, что-то шума нет. А, идем на наш пункт обогрева. Мы еще вчера успели... Мы ехали с Москвы. И еще вчера успели посмотреть карту. То, что Случился аномальный впервые за 30 лет снегопад в этом районе. Если что, это Ростовская область. 905 километр. Гостиница-спутник. И мы решили остановиться заранее, заблаговременно, чтобы, чтобы просто не стоять там в пробке. Не полить топливо. Ох леди людей вдальдомойщиков <смех> Тут туфельки <смех> Видали какие на шпильках <смех> Ух ты, Догадывайтесь, да? <смех> ну ладно, молодец, мужик, а что ему в пробке Скучать что ли, да? Так, ладно, О, вот оно Наш пункт обогрева Уши уже в трубочку, честно Прямо вот реально О, Замерзаем Поселок глубокий Автостоянка 905 километров Спутник, кафе Битком Сняли там номер в этом кафе. И вот одни сутки провели, сейчас будем вторые проводить. Вариантов нет. Такие вот дела. Все, иду греться. А то уши замерзают. Одет-то по-летнему. Стоим уже. 24 часа стоим. М4. Дон. Пробка. Когда еще пришлось бы вот так вот по трассе М4 на скоростной просто постоять? просто вот так колом постоять и воронеж и днр и лнр и автобусы и дети маленькие стоим по направлению в сторону ростова с москвы дербент та сторона по сути дела так иногда точечно кто-то вырывается наша сторона просто стоит колом не получается ехать никак ну, может, выпустят нас. Так снег уже тает. Но где-то, видать, еще большие заторы, чем у нас. Поэтому стоим. Пошел я снова в мотель на 905-м километре. Ну, так, 905-й же, да? Да, 905-й км. Вот. Везде набились там фуры, везде фуры. Кто где, кто в лес, кто по дровах, кто куда. Вариантов нету. Сильно там Ехать невозможно Просто стоим МЧС должен помогать Не видел ни одного МЧС отца Пункт обогрев Кто себя как может греет, так и греет О, гостиница, спутник Опа-на, по встречке понеслись Ну и все На этом все, как говорится По встречке уехали М4 Дон, затор продолжается Многие люди стоят уже больше 24 часов. 24 часа. С той стороны люди едут, в эту сторону люди не едут. Ну, в эту люди едут, конечно, в сторону Москвы. Это в сторону Москвы более-менее едут. Ну, так, изредка. В, эту, в ту сторону, в сторону Ростова, в сторону Краснодара, Сочи. Вообще никаким образом никто не едет. Не получается. Ладно. Та же самая гостиница «Спутник». После Мальдив, конечно же, и это хорошо.